Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хотел бы пригласить вас на семинары, которые планируются в 2022 году по теме комбинированное лечение пациентов с аномалиями развития прикуса. Как вы знаете, серия таких семинаров была проведена уже в 2021 году, но семинары имели двухдневный формат. Получив обратную связь врачей и просто проанализировав количество времени, потраченное на приведение к семинарному что такого формата недостаточно, потому что просто невозможно передать весь тот власт и объем информации, которые хотелось бы передать. Мы общались на самих семинарах, в до после семинаров. и все равно времени катастрофически не хватало. Хочется передать как можно больше опыта и знаний. За прошедший год мы тоже что-то уже приобрели но нового в этом направлении, и нам есть чем поделиться. Поэтому в 2022 году планируется новый формат, в котором будет теория, практика, и все это будет проходить три дня. Будем разбирать все виды нарушения прикуса, подготовку к минированному лечению, цифровые протоколы, рентген-диагностику и многое другое. Так что следите за информацией, которая будет появляться на формате эксперт и до встречи в 2022 году. Спасибо.